Итак, спусти пять месяцев. Ого, я толстенький. Цветка в жизни. Нет, ну ты охерел. А что случилось-то? Ты меня бесишь. Это не проблема. Зато ты моя проблема. Хи. Я хочу сдохнуть. Умирать сколько влезет. Но только чтобы ребеночек был живой и здоровый. А, ну ладно. Ты единственная катастрофа в этой проблеме, кстати. Спасибо за комплимент. Пойду спать. Тебе теперь скучно, ты будешь спать на полу. Э, почему? Ну вот так вот. Жизнь жестока, особенно к тебе, рюк. Ебало. Ну, хванцо. На полу грязно. Ну, подотрешь, пала, ничего страшного с тобой не случится. Ну, хванцо! Ладно, ладно. Любрики, А я тебя нет. Потому что я ебусь только по любви. Да, хванцо. Это почти вся твоя жизнь. Ну и ладно. Ребят, честное слово, я не знаю, что вставить больше в этот момент, поэтому спустя пять месяцев. Братишка, я тебе покушать принес. Фансо, что случилось? Люк вези в больницу. Как мне стыдно это озвучивать, слово. В больничке. Все хорошо, успокойтесь. Вдох, выдох. Вот видите, у вас хорошо получается. Просто немного потерпите. Рода скоро закончится. Женщина, вы не понимаете, у меня рожать брат. Они не сестра, и не жена, и никто, не девушка, а брат. Я, конечно, все видела. И больных, которые сбегали из больницы из нашей. И беременных Омег видела. Но таких, как вы, нет. Судя по вашему рассказу, кстати, вы являетесь парой. Да. Ну то какие претензии ко мне? Я обычный врач, а не семейный психолог. Извините. Ага. Ну, вы пока посидите тут, а я пойду проверю обстановку. Как там наша рожающая Омега? Никуда не уходите. Мне сказали, чтобы вы подождали еще пару минут. Хорошо, я в предвкушении. Ну вот и в предвкушайте. Пока можете присесть, передохнуть. Вы можете входить. А, ну ладно. Входите. Ой, Люк, смотри, какое счастье. Доктор. А с ним точно все в порядке будет? Да не переживайте так. Это нормально. Все отцы так делают. Но в вашем случае это... Пиздец. Но знаете, я почему-то даже не удивляюсь. Я, конечно, попробую его перенести на диванчик, но я не такая сильная. У вас же магия. Магия, не магия. Все равно тяжело. Но я ему говорил, что он лов по жизни. Ха, ха хорошее у вас отношение, я так смотрю. Ага.